Здравствуйте, дорогие друзья! Доброго дня всем! С вами Наталья Китанова, участник интернет-проекта Фаберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы вам, то есть с вами, оформить свой заказ. До этого я уже в корзинку кинула вот такую туалетную воду для мужчин Faberlic Крайзер Экстрим. Очень вкусненькая такая, сладковатая и в то же время мужская. И для себя концентрат пищевой, прессованный для Грубо говоря, нехотение углеводной пищи. Артикул э, воды 32.22 и артикул концентрата э, 156.22. Всего у меня получается, видите, на 1098 рублей. И моя цена это 878 рублей. На 11 баллов 71 сотый. Продолжаем оформлять заказ. В 14 каталоге к нам, э, нам пришли э, карточки вот такие. Э, Твой бонус. Я их активировала, и теперь у меня на втором шаге, видите, я уже забила, чтобы было побыстрее, потому что мой э, ноутбук очень сильно зависает. Я уже было написала одно видео, но так как оно растянулось почти до 40 минут, я посчитала, нужен его удалить, э, так как считаю, что вам это неинтересно, когда он крутится. Вот, Видите, я выиграла. Поздравляем, вы выиграли любое средство для ухода за кожей из каталога номер 15 текущего года со скидкой 40%. Просто могу вам показать то изобилие продуктов, которые компания выставляет на акцию. Просто было сказано, я не знаю, там не помню кем, то ли конкурентами, то ли просто девчонками с, другим, с других компаний, то, что на акцию выбрасывают те продукты, которые не пользуются спросом. Вот смотрите, <связь> то, что сейчас вот уже новый продукт, вот эти вот кислородные сияния, с 4D-трагеном, что ли, он называется. Это как получается из третьего поколения, а это из четвертого поколения. Вот эти вот крема ничем не хуже, чем эти. Просто эти усовершенствования. Вот. И, соответственно, раз появились эти, эта серия четвертое поколение, то эта серия, соответственно, чуть-чуть подешевела. Вот разница у них, получается, в 60 или около 50 рублей. Считать не будем, потому что это... Вот, пожалуйста, смазка детокс, то есть все те э, продукты, которые э, есть в каталоге. Нету такого, чтобы было то, что, э, ну, как скажем, из старой какой-то коллекции там, из какой-то старой серии. Пожалуйста, вот это ботаника. Э, потом это вот у нас как он называется там для женщин под 50, по-моему, там или под 60. Э, вот увеличивается. Реноваж, по-моему. Реноваж, серия Реноваж. Вот тут у нас Ирбена. То есть те продукты, которые представлены в каталоге. Так, быстренько поднимемся. Вот. Видите? Я выбрала вот такой дневной. В прошлом заказе я выбирала э, из этой же, из новинки Oxiology. <coughs> У меня жирная сбалансированная кожа непонятная такая, поэтому я всегда беру вот эту, вот такую серию. У нас еще была серия э, Ultra, Клис Cl Ultra, что ли. Вот. И в, прошлой серии, в прошлом каталоге я взяла ночной крем и для э, вокруг глаз. И вот сейчас, воспользуюсь акцией, я беру дневной крем вот видите 180 рублей цена каталога моя цена 144 его бросил дальше э, я выиграла любое средство для ухода за кожей из каталога номер 15 со скидкой 50 процентов и это у меня были две карточки поэтому я по этим двум карточкам взяла абсорбирующий тоник для лица стереоксиологи линии кислородное дыхание он мне обошелся по 100 рублей вот одна штука и очищающая маска для лица серии Оксиолоджи, линий кислородный баланс. Цена каталога 199, цена консультации 175 и 140 рублей. Это уже цена по обещанной, как бы, по-обещанному, по обещанной акции. Может, заболтался. Далее, поздравляем, вы выиграли любое средство декоративной косметики из каталога номер 15 со скидкой 40%. В прошлом году я брала вот эту вот помадку, она мне очень понравилась, очень долго держится, можно стереть, потому что на китайском сайте я заказала тоже как-то стойкий поцелуй, но, во-первых, как объяснить, въедается в губы и сходит с губ, ну, как объяснить-то вот вам, лептахами такими. Ну, не очень красиво смотрится. Ну и вообще, можно сказать, даже, грубо говоря, не культурно, если стрёмно. Вот. Поэтому я решила, в этот раз она у меня кончилась. Я ее прям вот постоянно ей пользовалась. Прям, ну, как бы, можно сказать, влюблена была фаворитка. Это моя эта помада. И вот в этот раз я ее снова заказала. Цена каталога 240, моя цена 192 рубля. Я знаю, что я не покаюсь. И вот из выигрыша. Декоративной косметики, видите, написано, поздравляем, вы выиграли любое средство декоративной косметики из каталога номер 15, со скидкой 50% я выбрала тушь, искусство объема, черно-коричневый, очень уж мне хочется посмотреть, но ну, я думаю нормально будет. Также цена каталога 200 рублей. Моя цена 160 рублей. Вот видите одно. Дальше я выиграла любой аромат из каталога 15 со скидкой 50%. Я выбрала такую туалетную воду. Фаберлик очень хороший, очень стойкая ланцелот. И выгодная 100 миллиграмм. Она считает вот по а -а акции она идет 480. Вот я ее взяла. Это сказала сестренка мужу. Вот, поэтому я ей взяла. Также у нас, видите, представлены всякие разные... Это у нас, получается, скидки. Так, как они называются? Акции каталога. Ну? Это акции мои. Тут, пожалуйста, Арумания. Что это? Сейчас посмотрим. Это, наверное, новые. Новые. Да-да-да. Вот, Bergamot. Лилос. Это, по-моему, как сирень. И э -э мозг. Это такой ванильные запахи, ароматы. Мне они не очень нравятся. <клес> Бергамот, конечно, я возьму, но попозже. Вот, пожалуйста, тушь Skyline. Полным-полно тут на выбор, пожалуйста, вы можете взять. Это те акции, когда вы покупаете от 299 рублей. Понимаете? Вот, ароматы. 15 мг за 129 рублей. Это Они очень удобные, носить их в сумке. Вот. Видите, пожалуйста, какой хотите. Далее, оранжерея аромат, тоже мне очень нравится. У меня э, зелененькие на роли, я им пользуюсь. Вот, пожалуйста, 319 рублей тоже очень такая цена. Довольно-таки не то, что даже дешевая. Зубная паста э, De Amore за 85 рублей. Мне зубных паст пока полно, пока брать не буду. Вот она по 68 рублей, пожалуйста. В общем, человек все, что хочет, то и может взять. Ну, соответственно, если он выполняет вот это условие. Вот, пожалуйста, видите, я могу его взять не более 9. Так, ну, наверное, давайте возьмем. Пока, пока по такой цене он не кушать не просит, пускай лежит. Ну и потребляю я ее. Пожалуйста, акции распродаж. У нас, вы как знаете знаете, аппаратура Дэнас теперь есть. Очень э, полезная, очень лечебная, очень действенная. Одеяло вот такое. Его своя на 9000 Цена консультанта 5999. И цена со скидкой 4799. Пожалуйста, Дэнас Ультра также стоит 5000. А вот со скидкой получается 2399. Надо будет попозже купить ее пожалуйста каталоги что хотите можете взять каталог флоранш из каталог одежды тахмадулиной флоранш осень 2017 года новый выпуск журнала стиль 10 так и тут вот ну, всякие разные каталоги я выбрала вот такие они подешевле идут уже за 5 рублей как бы с вот и ну знаете вот бывает такое что девчонки просят и не возвращают потом и поэтому что-то я решила, думаю, да и я возьму, допускаю, смотрят сколько хотят и читают сколько хотят. И даже если они себе оставят 5 рублей, согласитесь, ну вообще не деньги. вот. Даже, наверное, даже, наверное вот так сделаем. Uh -huh. Не дают, да? Не дают. А, ну видите, по одной больше не дают. Ну ладно. Взяла, значит, я каталог. 16 5 штук вот по такой цене 2980 раздам их есть у меня фаберли клуб 327 бонусов 327 получается баллов 83 сотых вообще очень мне нравится я их каплю далее значит после всего это применяем изменения Все, что мне нужно было, я добавила. Все я добавила необходимое, никаких, ни для каких продаж, ни для каких толканий, втюхиваний, впариваний. Вот так и все у меня получилось. Вот, пожалуйста, на 2490 рублей мой заказ. Так он идет на 3068, но у меня 20% скидка. Я 50 баллов пока не делала. Я делал 25 баллов, так как если бы я 50 сделал, у меня была бы 26 скидка, а так как у меня 20 баллов, то скидка только, ой, так как у меня 25 баллов, скидка только 20 Я сделал вот видите, на 29 баллов 27 Вот, вот мой заказ. Все, что мне необходимо и ничего лишнего. Вот. Начинаем оформлять заказ. Тут нам предлагает система использовать бонусы. Я их пока трогать не буду. Так, спускаюсь. Вот у нас, смотрите, доставка 149 рублей. Еще по заказу 2490. Я утверждаю заказ. выставлять никогда чек-счет, номер заказа и того по заказу, где я его заберу, график работы этого агентского пункта, контактные их телефоны. Мне эти девочки очень нравятся, очень доброжелательные. Дата предполагаемой доставки – это 13 число. Вот. Вес 3,7, сумма к оплате 2,639. Так, я, наверное, э -э так... Хочу с отсрочкой платежа, пусть будет. Соглашаюсь. Тут получается, 3,500, тип продукта А, 0,25, срок погашения 7 дней. Угу. Соглашаюсь. Окей. Ну Тут у меня, получается, будут некоторые расходы, поэтому 0,25% от заказа это ни о чем. Сумма к оплате 2,665 рублей, 39 мы закрываем. Ну вот и все, дорогие друзья. Все, что хотела я вам показать. Какие бывают у нас акции, какие бывают у нас распродажи. Вот э, также я могу сейчас вам показать, что у нас очередная акция для новичков. 300 рублей компания дарит нашим дорогим новичкам к ихнему заказу. И согласитесь, что очень здорово, что очень классно. Вот видите, дарим 300 рублей на заказ. Ну просто превосходно. Это же так здорово. Собираем букет осенних подарков. В октябре Фаберлик дарит консультантам денежные призы на промо-скидку. Специальный счет в личном кабинете консультанта начисляется 300 рублей для оплаты заказов по каталогу номер 15. Счастливчикам, которые получили денежный подарок, придет смс-сообщение или уведомление в Вайбер. Не забудьте проверить правильность вашего номера телефона в личном кабинете. чтобы по Потратить на численный подарок необходимо оформить заказ от 1699 рублей в ценах каталога без учета автозаказа до 15 октября. Вот и все. Классно, здорово и круто. Если я была вам полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. и Всего вам доброго. Пока-пока.